Я надеюсь, вы меня узнали по тем роликам с предыдущей лекции. Я там был с бородой. Вот, сейчас нет. А, сразу момент один. А, когда я выхожу перед большой аудиторией, я испытываю определенный стресс. У меня повышается уровень артериального давления. Вот, я волнуюсь, поскольку я не всех знаю, да, как-то охватываю аудиторию глазами. И это абсолютно нормально, потому что мы все люди и все волнуемся при публичных выступлениях. Вот, и испытываем определенный стресс. И когда мы говорим о взаимодействии мозга с взаимодействии мозга с нашим телом да, и об эффектах плацебо, э, тут стоит не забывать о том, что артериальная гипертензия к 40-50 годам появляется именно по причине постоянных стрессов, которые накапливаются, даже если нет лишнего веса у человека и определенной нагрузки, да, которая вызывает повышение давления. Это так, к слову, просто при чем тут плацебо. Э, я рекомендую настоятельно, я увидел там эту книгу, я ее читал, Роберт Сапольский, «Психология стресса». Очень интересно, это так просто преамбула. Сегодня мы поговорим о витаминах. И сразу к делу. Я не буду рассказывать о том, что, что вы знаете о витаминах. Витамины содержатся там и там, и там. Витамины – это очень важно. Сразу с вопросов. А кто из вас считает, что витамины из фруктов и овощей самые полезные? Есть такие? Так, отлично. А кто из вас считает, что синтетические витамины – менее полезны, чем натурально, а в некоторых случаях могут быть токсичны. Так, отлично. А кто из вас считает, что витамины вообще не нужно принимать, поскольку у нас всего в достатке? Хорошо. А, а кто из вас принимает поливитаминные комплексы? Ну, поливитамины отдельно, может быть, витамина. витамины. Да, супер. Я видел, что подняли руки те, кто говорил, что не принимают витамины, и принимают. Ну, ладно. Значит... У меня здесь лучше видно. Здесь таблица, список витаминов, верхний допустимый уровень, жирорастворимые, водорастворимые. Легко определить, жирорастворимые витамины – это АДЕК. Очень легко запомнить. Все остальные водорастворимые, самые токсичные – это жиростворимые витамины, и они самые дорогие в плане пищевой ценности, их сложнее всего достать. Нужны животные продукты животного происхождения, как правило. Это жирорастворимые витамины, соответственно, пищевые, животные источники жиров – вот, и именно поэтому я сделал здесь из Википедии выдержку. Это Википедия, наша Википедия, русская. И здесь присутствует витамин В13, мне очень нравится витамин В15, о котором, в общем-то, никто ничего не пишет в зарубежных источников. но у нас он существует. И, конечно же, у нас существует витамин В17, который был выделен из горького миндаля. Мне мама в детстве говорила, не ешь много семечек из миндаля, иначе умрёшь. Вот, собственно, так и происходит с... С веганами, с сыроедами, к большому сожалению, они подвержены вот, влиянию а, маркетологов, да, MLM-компаний, которые занимаются продажей и продвижением витаминов. Витамин B17 а, токсичен, где признала, и National Cancer Institute, а, признали, что он токсичен, канцерогенен. Но это никого не волнует, B17 продается так же, как продается B13 и B15 и еще что-то. Вот. В общем, это такая преамбула, и давайте немножечко истории. Вчера показывали замечательные картинки с половыми органами, поэтому я думаю, что вот это не сильно вас испугает и расстроит. История такая, я буду пользоваться подсказкой, у меня здесь даты и все остальное, вот, чтобы не забыть. Вообще, еще есть исторические справки о том, что даже в древней в древнем Египте использовали печень для лечения куриной слепоты, мол, у людей были проблемы, но потом, когда я стал искать источник информации, конечно же, это, это оказалось брошюра к витаминам стандартной сетевой компании. Вот, так что не все истории можно верить, историю пишут те, кто ну, победители и пишут. Итак, значит, в первое время шотландский клиницист Звали его Джеймс Линд, он провел самый настоящий эксперимент, он изучал вопрос возникновения цинги. Есть замечательная статистика, с 1500 года по 1830 год умерло цинги в рейсах порядка миллиона человек. Это, это колоссальные цифры, поскольку ни в различных да, военных ситуациях, морских конфликтах столько не погибало за это время. Это настоящая цифры, что довольно страшно. Люди страдали, это всего было сколько, всего было, ну, Чуть поменьше 300-400 лет назад. То есть, всего ничего, а мы уже, уже считаем, что витамины нам не нужны, это довольно забавно. А, что он сделал? Он выбрал 12 человек, которые страдали от цинги, у них выпадали волосы, это геморрагическая осыпь, это, соответственно, кровотечение и ломкость сосудов и все остальное. Ну, вот на картинке видно замечательно, все это показано. И а, он провел эксперимент, давал одним апельсины с лимонами, другим ничего не давал, кому не давал, те погибли, остальные выздоровели. И замечательный вывод э, – оценги помогают э, цитрусовые. Ну, на самом деле, это, конечно, э, полуправда, потому что если бы он давал болгарский перец, например, в результате были, были, были бы еще лучше, потому что в болгарском перце больше витамина С. Но тогда перца не было. На длинных компаниях люди погибали. Почему? Недостаточность питания – это сухари, это сухое мясо, это сушеная рыба, старый протухший сыр и, конечно, много грота и пива. А, соответственно, все это влияет на выведение витаминов. Да, алкоголь, алкоголь выводит почти все, дальше я об этом скажу, витамины, и это проблема. У алкоголиков как раз-таки встречается часто дефицит по различным витаминам, но и по минералам в том числе, по магнию, например, по цинку. Ну вот, в общем, такая история. И что было дальше? Дальше у нас ацерола. А, вот как вы думаете, вот что приходит в голову, когда мы говорим о витамине С? Вот самый насыщенный витамином С продукт. Вот какой? Кто может сказать назвать? Лимон, киви. О, я я услышал услышал про майонез, что? Я услышал правильно, Шиповник, но это полуправда. Индийский Шиповник считается пионером по содержанию витамина С. Вот здесь вы можете видеть, в 127 граммах содержится почти полграмма витамина С, что довольно много но пионером конечно же служит барбадосская вишня ацирола это просто так к слову в ней витамина почти 3, почти 4 грамма витамина на 240, 240 граммов барбадовской вишни что очень круто. ну давайте приступим дальше это уже наш ученый николай иванович лудин он тоже проводил эксперименты над крысами что он делал. он брал белки отдельно жиры углеводы. Соль и тростниковый сахар и кормил э, всем этим делом крыс. И крысы, к сожалению, почему-то погибли, он не мог понять, в чем дело, и решил, что есть какое-то отдельное вещество, которое, э, не рефи, которое при рафинизации продукции, при, да, при обработке, исчезает, и, соответственно, оно является витамином, оно необходимо каждому. На ежедневной основе. Пытались воспроизвести его эксперимент, и, конечно же, ну, самое главное, любой эксперимент должен быть воспроизводим. И что сделали, они сделали все то же самое, но с молочным сахаром, не с страстниковым, а с молочным. И, конечно, ничего не получилось, и сказали, что он тут выдумывает, что-то крыс травит. Вот. Но, да, в России тоже такие эксперименты проводились, и на этом история витаминов в России заканчивается. У нас дальше витамин В13, В15 появляется. Ну, и все. Вот, следующее у нас идет вопрос, а действительно ли нам не хватает витаминов, как, как давно мы сталкивались, например, с рахитом, витамин D. Да. А, ну, вот история, значит, первый, кто развивал тему рахита, это был Фрэнсис Глисон. Вот его трактат, вы можете видеть здесь на экране. Он внес великолепный вклад да, в изучение анатомических особенностей развития рахита. Рахит – это недостаток витамина D, жиростворимого витамина, который очень много в печени, в первую очередь, и в продуктах животного происхождения, в яйцах, в молоке. Ну, и, соответственно, идет обогащение молочных продуктов, витамин D. Ну, мы все это знаем. Но рахит, вроде как, это наше давнее прошлое. Да? Это нищета, это Лондон, это 17 й век, это неравенство, это э, Оливер Твист, да, который сбежал из э, из рабочего дома, э, да, не серьезный дефицит, люди страдали. А в чем, как проявляется рахит, это ломкость костей и, в первую очередь, э, э, да, э, значит, вот на картинке, может быть, здесь видно, ножки э, и все остальное, да, э, нарушение э, костной структур. Это все было преимущественно у детей. В чем проблема? В Лондоне высокие стены, в Лондоне узкие улочки и, конечно же, недостаточность освещения. Мало света, мало, мало ультрафиолета, из холестерина синтезируется витамин D. Ну и, соответственно, проблема. Это касалось абсолютно всех слоев, несмотря на сильную диверсификацию да, по слоям. То есть, там высший класс, аристократы и низшие прослойки. Все от этого страдали, это было страшно. В рабочих домах там вообще дети погибали и, к сожалению... От этого никуда было не деться. Но вот э, постепенно началось это развиваться. И уже вот эта реклама, насколько я знаю, по-моему, 40-е годы. Здесь уже мистер Кельсон, он предлагает рыбий жир из печени трески для, для детей, чтобы избегать, собственно, проявления рахита. Это действительно помогало. В советское время тоже давали рыбий жир, потому что там избыточное количество витамина А, витамина D. Вот, например, если вы съедите печень... Э, печень белого медведя, то вы погибнете, от, потому что там нереально высокая концентрация витамина D. Ну, это так просто, к слову, вот, в общем, ну, где, где действительно печень найти, это, конечно, вопрос, но кто, кто постарается, тот будет первооткрывателем. К сожалению, да, к сожалению, процедуру вот этого по, по обогащению рациона витамином D ввели в 1958 году, это Мосперсифал ее вел, но она не была принята общественностью пока пока вот рахит не достиг пандемии. Да, такие вещи случались. Вот здесь дефицит тиамина, витамина В1, все то же самое. В чем проблема? Рафинизация. Скажем, у нас есть рис, рис мы хорошо обрабатываем, шлифуем, коричневый рис быстро портится, соответственно, это не статусно есть коричневый рис, лучше есть белый рис, поскольку, ну, Белый рис – признак белых людей и все остальное, и поэтому, поэтому люди вот особенно страдали от этого аристократа, это азиатский пояс, да, соответственно, традиционное питание рисом, ну и вот проблемы, мы можем их видеть, они у нас здесь, там, Бери-Бери. Но также от этого страдали матросы, в общем, все, у кого были проблемы с питанием. Питание было неразнообразным, поливитаминов и витамино-минеральных добавок не было. Голод. Вот у нас сейчас есть дефицит, у нас есть профицит, в питании у нас большое количество да, доступных различных деликатесов. Мы можем себе сделать рацион на тысячу калорий, и он будет полностью покрывать все наши потребности в витаминах и минеральных веществах. И, ну, например, там с утра креветки, вечером что-нибудь, там какой-нибудь стейк из говядины, с, э, с, там с ананасом, с абрикосом. В общем, мы комби комбинируем, есть такие люди, которые этим занимаются, диетологи, они вот на тысячу калорий могут вас вывести на э, как раз-таки вот стопроцентные рекоменда Daily value. Но так раньше не происходило, никто ничего не считал, е пили грот и ели сухари, вот матросы и испытывали проблемы. То же самое, вот дефицит. О, красота. Значит, дефицит витамина В3. И это, это началось в Италии, было хорошо там описано. Пилагра, кстати, в США еще не признавали пилагру, пока она не ударила в 20 веке и не подкосила там огромное количество людей в Колорадо. Вот в чем она выражается? Это 3D. Это деменция, это диарея и, соответственно, дерматит. Ну вот здесь все мы видим, кроме диареи. А вон там диарея еще в углу есть. Вот в чем проблема, почему она развивалась? Потому что в основном люди фермеры уже в США уже стали разбираться в чем тут дело. Фермеры в основном пили алкоголь и ели жирную свинину с кукурузой. Вот. и все это приводило к тому, что у них возникал дефицит витамина, дерматит и все остальное. Вот статистика: 1907 год, 1911 год было зафиксировано 16 тысяч случаев пилагры и летальный 40 То есть это каждый, почти каждый Каждый третий умирал, это точно. И вот в Южной Каролине насчитывалось 30 тысяч случаев и 12 тысяч смертей. Да, каждый третий умирал, и вроде как это были обычные работяги с виноделин и с обычными работниками мясных комбинатов, например. Они, наверное, много мяса ели, но вот им все равно этого не хватало. В общем, эта история... История прошла, вроде как сейчас все хорошо. Сейчас, если у нас сухость кожи зимой, мы можем просто посмотреть табличку и решить: ну, наверное, мне не хватает этого, там, определенного витамина, выпью я комплевит или что-нибудь еще. На самом деле все не так просто. Витамина, витаминная дефицитность у нас, дефицит витаминов, да, витаминозы они встречаются повсеместно. И это реальный факт, это жесткая статистика, это случается с каждым из нас. Вот эта табличка это просто так для, для словца красного. Она ничего толком не отображает. Это обычно прикладывают как вкладыш в витамино-минеральный комплекс. Вот, дефицит ретинола, витамина А. Вопрос, неужели у нас есть дефицит? Кто считает, что вот он дефицитен по какому-то витамину? Есть такие здесь люди? Ну вот, например, интересная статистика. Вот 21,1% детей дошкольного возраста повсеместно по всему миру страдают от дефицита витамина А и 5,6% беременных женщин. Я в своей деятельности... Активно работаю с людьми из, из веганской сферы, сыроеды и все прочие. И у них умирают дети, это действительно правда. Люди мне писали, так, так и так, сыроедила, веганила, у меня умер ребенок, я сдавала анализы на витамины, там проседала все. Ну и, конечно же, витамин А. Данные свидетельствуют о том, что почти... 800 тысяч человек по всему миру. Это может быть немного, да, но так или иначе страдает от серьезного дефицита витамина А. вот все ссылочки есть, кому надо, я презентацию вышли, можете посмотреть первоисточники, исходники, они все есть. И значит, считается, что при концентрации меньше 7, 0,7, это уже а, миллимоль на литр, это уже недостаточность и с этим нужно что-то делать. К сожалению, страны, у которых есть витамино-минеральная недостаточность ретинола, это как раз таки вот страны развивающиеся, Гана, Индия, Непал и все остальное. Ну, наверное, у нас его дефицита нет. Вот дефицит ретинола, здесь показатели по поводу детишек. Почему я говорю об этом? Потому что я с этим сталкивался. То есть это действительно правда. У веганов серьезные проблемы с витамином А, особенно в молоке. Ну, значит, не буду ходить вокруг до огола. Вот бронхолегочная дисплазия у ребеночка. Он доношен, все нормально, родился вовремя. И, соответственно, вышла The Guardian. Я не стал переводить сам, я через Google-переводчик пустил. Ну так, для тех, кто не смог бы прочитать на английском. История такая, у девушки был дефицит витамина В12. Она родила ребенка, кормила его грудью, ребенок погиб. У него были все признаки бронхолебочной дисплазии. Исследования, кстати, есть на эту тему. Вот здесь ссылочка есть важность употребления витамина бета-каротина, как источника витамина. Есть еще немецкое сообщество педиатрии, которое об этом говорило. В общем, в чем смысл? Смысл в том, что ребенку витамин, витамин А необходим. Но матери, когда да, носит ребенка, они считают, что нужно избегать каких-то таких продуктов, которые ну, не совсем не очень красивые, например, печень. Да, во время беременности как можно печень есть? Это же, там же так много ртути и всего остального, и поэтому я ее есть не буду. И так и происходит. Постепенно девушки переключ... начинают читать материалы различные о том, что вроде не так нужно и много мяса, достаточно белка потреблять в норме, и переключаются на растительные источники бета-каротина. Бета-каротин превращается у нас в ретинол, витамин А. Значит, степень конверсии она совсем невысокая. Вот, вы можете здесь в уголке видеть, я вот ее вынесла вон туда в угол. Значит, конвертация, да, 1 к 5, 1 к 6, все зависит еще от условий. Да. Кстати, к вопросу о синтетических витаминов. Вот здесь самая высокая биодоступность у нас идет у синтетических каротиноидов, у синтетического бета-каротина. Ну, как ни странно. А самая низкая у морковки. Вот. Так что это просто к слову о том, что если мы потребляем морковку и думаем, что у нас будет достаточно витамина А, и нам не нужно потреблять продукты животного происхождения, вот эта вся история здесь. Например, обычному человеку для того, чтобы восполнить свой, свою норму витамина А или бета-каротина да, в пересчете с, с учетом вот этого индекса, да, который конвертирует одно в другое, нужно вот, например, 10 грамм печени. То есть в неделю всего 100 грамм печени, это совсем немного. Ну и, конечно же, попая. Конечно же, Полкило папайя в неделю. Не, в день, в день это, это ваше все, если вы хотите покрыть потребность в бета-каротине. Это так просто слово, что существует колоссальное количество факторов, которые влияют на, на то, что вы получите в итоге из пищи. То есть, да, вроде как кажется, что я съел морковку, получил бета-каратин. На самом деле нет, это жиростворимый. Витамины, если мы не потребляем с, например, с каким-то там жирным маслом. Обычно предлагают: ешь морковку, да, добавь майонезика чуть-чуть или чего-нибудь еще. Мама делала в детстве там морковку со сметаной и сахаром. Вот это все, это все дело не просто так, как ни странно, удивительно. Вот. Дефицит витамина D встречается повсеместно и считается, что это пандемия, и об этом, об этом говорят не просто какие-то исследования, я дальше покажу, Там, об этом говорят Национальные институты здравоохранения в США. То есть, это, это пандемия, и вот в Соединенных Штатах специально обогащают молоко, это делать не просто так. Ну, наверное, это какой-то маркетинговый ход, да? Кстати, по поводу, кто считает, что молоко – это хороший источник кальция? Да. Просто да, была рекламная кампания в 70-х годах. Э, говорили о том, что кальций необходим, так же, как и витамин D. И, соответственно, молоко идеальный источник витамина ну, кальция. Но это, конечно же, не так. Идеальным источником кальция мы можем, э, мы можем выделить воду. То есть обычная вода, которую мы пьем, в ней есть кальций. И в принципе 3-4 литра в день покроет вашу потребность в кальции. Это так, просто к слову о том, что кальциевые ванны не обязательно, если мы употребляем большое количество кальция и витамина D, у нас будут камни в почках, конкременты и, соответственно, да, холестериновые отложения, да, атеросклероз, склерозирование сосудов да, и появление кальцинированных бляшек там. Это стандартная история при высоких дозах витаминов. Это так, просто к слову. Свыше 30-50% детей подвержены риску витамина D, ну, дефицита витамина D, и вот у чернокожих людей, у чернокожего населения самый высокий риск да, развития дефицита витамина D, соответственно, последствий. Это не совсем рахит, да, конечно, у них там многие не завязываются в узлы, но а, проблема в том, что даже небольшой дефицит влияет на наше общее состояние, на здоровье в целом. А, все, с чем связано, это связано с тем, что, а, понятно, черный пигмент кожи, да, мел меланина в избытке, и, соответственно, нам нужно большее воздействие солнечного света для того, чтобы синтезировать свой а, витамин D из холестерина. Синтез идет из холестерина при воздействии ультрафиолета. Если у нас нету, мы не едим холестерин, то есть мы придерживаемся веганского рациона. Если мы, например, да, избегаем холестерина в пище, потому что или, или принимаем, например, статины, да, то синтез витамина D свой, естественный на солнце, у нас будет он понижен. И это, это так. Еще есть очень интересное, интересное, интересные данные по поводу практики ношения паранжи. Дело в том, что связывают специалисты практику ношения закрытой одежды, паранжи, с серьезным дефицитом витамина D в странах, где вроде как и солнце есть, и проблем не должно быть подобных. Но это так у детей и взрослых. Ну, про США мы уже сказали. Следующее, вот вообще в целом, Дефицит а, макронутриентов а, и микронутриентов, а, он встречается повсеместно. А, микро, макронутриенты – это голод, соответственно, микронутриенты – это дефицит витаминов и минералов. А, вот у нас есть ВОЗ, у нас есть Central for Control and Prevention of Diseases. И что они говорят, вот эта выдержка прямо оттуда, а, да, во всем мире... По крайней мере, половина детей от 6 месяцев до 5 лет страдает от дефицита, это более 2 миллиардов человек. Сейчас вроде население Земли 7,5, если не ошибаюсь, или 6,5. Кто может знать точно. Да, ну вот, в общем, вот, конечно, там собраны, конечно, это неблагополучные регионы, это люди а, там очень далеко от нас, это не здесь, это где-то там. Но так или иначе они входят в статистику, и статистика крайне неприятная. Вот у нас есть недостаток, значит, фолиевой кислоты, которую прописывают обязательно всем беременным женщинам, Ну, наверное, просто так. Если витамины не работают, зачем ее прописывают? да, фолиевую кислоту? Но прописывают, и в этом есть свой резон. Фолиевая кислота, ее цинк, селен и... Нет, селен здесь не включили. Железо. Кстати, насчет железа. Вот, вот эта железная рыбка, в Камбодже ее использует. Значит, английский эпидемиолог, он поехал в Камбоджу и решил что-то сделать новенькое, увидел, что люди страдают от аномии и... Он, начал, он подарил нескольким семьям вот такую рыбку и провел потом уже анализ за 12 месяцев. Уровень гемоглобина поднялся. И, в общем-то, все хорошо. Сейчас эту рыбку можно встретить повсеместно. Просто ее кидают, варят 10 минут. И у нас хороший результат. У нас нет железнодефицитной анемии. Вот. Но это довольно здорово, мне так кажется. Так. А вот теперь вопрос, действительно ли нам не хватает витаминов. Что происходит с витаминами, когда они, когда они законсервированы, или сварены, или как-то термически обработаны? Ну вот, например, здесь по витамину С сырое, вареное и, и консервированные овощи, и фрукты. Вот можем видеть, да, морковка. Морковка очень плохо видно. Ну вот, например, да, вот клубничка консервированная клубника имеет вот сильно, сильно ну, на 50% где-то теряется витамина С здесь. Вот. Ну, сами график можете видеть. А второй график, он показывает э, именно консервированные фрукты и овощи, именно не по витамину С, а по всем уже витаминам. И у нас сильное пропадение здесь идет по э, витамину Е или токоферолам. Да, это. Витамин Е – это сборное название, токоферолов много, и у каждого есть свой эффект. А вот здесь по порядку, до да, больше 90% теряется. То есть, это хорошие цифры. Вот потери есть. Так или иначе. На, на, вот здесь есть еще исследование пищевой ценности продуктов. В Швейцарии было проведено фармацевтической компанией, которая занимается производством витаминов. И именно поэтому я это просто вывел так к слову, что манипулируя данными, вот у нас с 1985 года вот по 2002 год у нас нереально упал процент витаминов в овощах и фруктах. Это очень странно. да Как же так? Брокколи, фасоль. Вот фасоль потеряла даже 51% да, по магнию. Но это все конечно, не, не так. Это все связано, во-первых, с тем, что были другие инструменты, да, другие методики анализа. 30 лет прошло, но они пользуются этими данными и говорят о том, что, конечно, витамины нам нужны. Ну и вопрос закрадывается, а действительно ли нам витамины нужны? Вот, Поскольку я занимаюсь составлением диеты, это мое основное направление, я изучаю диеты в различных проявлениях, начиная от спортивной, заканчивая лечебными. Вот у нас здесь есть 5 диет. Это диета South Beach, Atkins, Dash, Best Life и, ну, и средняя по всем диетам. Что здесь? 100-килограммовый человек, ему нужно для того, чтобы сбрасывать вес, вот потреблять вот, крайние South Beach диеты, да, это 1197 калорий. И решили эксперты посчитать, а что же будет, если человек будет только потреблять вот эту диету, но не сидеть и не принимать дополнительно мультивитаминные комплексы. И выяснилось, что для того, чтобы набрать всю необходимую норму, 27 витаминов и минералов, да, микронутриентов, нужно потреблять 18 800 калорий по этой диете с этими продуктами. Диета Аткинса, она вообще зашкаливает, там в основном мясные продукты, кто не знает, там колбаса, сыры, исключаются углеводы, и сидят человек на овощах и на мясе. А здесь получается 37 с половиной тысяч калорий нужно потреблять на этой диете, чтобы получить дневную норму. Это, это вот, почему я об этом говорю, никто же не сидит на диетах, но история такая, что у каждого из нас разнообразный рацион, каждый из нас ест рафинированные продукты. Да? Мы встаем с утра и едим булочку, например, а не сухую фасоль. Да? Или мы вечером да, пьем пиво, вместо того, чтобы погрызть солод. Ну, история такая, что рафинизация – это везде, это повсюду, и мы потребляем продукты, потребляем белки, жиры, углеводы, но нас почему-то не волнует тот факт, что содержание витаминов как раз-таки вот, вот тот коричневый рис, который шлифовали, сейчас происходит то же самое. В этом ничего не страшного. Я не демонизирую никакие рафинированные продукты. Но факт в том, что витаминов нам действительно не хватает. И это, это правда. Вот витамины во фруктах, овощах, замороженные. Вот здесь свежие. Это здесь горошек у нас. Значит, свежий горошек. 10 дней хранили. Особенно по бета-каротину не было потерь. А вот замороженный горошек потерял по бета-каротину почти ну, 30% здесь получается. 30% осталось бета-каротина от 100%. И это, ну, это нормальная история, поскольку мы продукты вроде как храним, они сразу покупаем и везем их домой. А, дальше. А, момент в том, что овощи, фрукты сорваны, да, они подвергаются определенной обработке. Например, вот бананы, которые хранят в, в газовых камерах, там азот, этилен 5%, он вызывает созревание плодов и созревание бананов. Как это влияет на содержание витаминов, никто не знает. Как влияет вот то, что фрукт сорвали недозревшим да, на содержание витаминов, я, я пытался искать честно, я не нашел. То есть, этих цифр нету, поскольку эта область, она пока еще только изучается. То есть, одно дело, мы изучаем одно какое-то вещество, и у него целый комплекс да, перечень возможных фармакологических воздействий на тело, а другое дело, витамины, их много, и, в общем-то, витамины не не запатентованы, на них довольно сложно сделать бабки, поэтому это изучают хуже. Вот витамины в фруктах и овощах, здесь падение. Когда вам готовит клубничный фреш, выжимает вам сок из клубники. Не знаю, я не пил клубничный фреш, я апельсиновый сок пил. Но если кто-то каждый день пьет клубничный фреш, то запомните, что за 8 часов количество концентрации витамина С упадет до нуля. Но если добавить немножко сахара... То, то витамин С останется и сохранится ну, на уровне 20% от исходной нормы. Вот, дальше натуральный и синтетический. Вопрос важный. А, вот у нас есть натуральный витамин С в добавках, и он замечательный, славный. Там есть биофлавоноиды дополнительно, да, какие-то остальные да, вещества их БАФ называет. То есть, все то, что, а, скажем, мы обрабатываем шкурки да, с производства. Например, берем например берем отруби да, из них можно получить определенные витамины. Вот мы все это обрабатываем и у нас натуральный витамин С я условно говорю э, у нас натуральный витамин С и мы можем его продавать и говорить, что он конечно же лучше синтетического. Но правда в том, что вот есть здесь э, несколько изомеров э, здесь и единственной активной формой является элискорбиновая кислота. Она реально доказана эффективно, ее исследовали многократно, она работает. Все остальное, что вам скажут, вот что, мол, есть разные формы, они взаимодействуют друг с другом для того, чтобы значит, левовращающийся изомер аскорбиновой кислоты работал. Нам нужно еще дополнительно биофлавоноиды, еще что-то, что содержится во фруктах и овощах. Нет, это неправда. Витамин С имеет свою, свою, свой эффект. Вне зависимости от всего остального. Примеси не важны. Но вот есть исследования на животных. На животных, да, биофлавоноиды могут улучшить, да, добавить такой синергический эффект воздействия витамина С. Но так химическая структура витамина С, она она вот, это элискорбиновая кислота. все. А дальше у нас есть В, витамин В12, да, разные виды. метилкобаламин, значит, цианокабаламин. В чем разница? Вроде как страшно эти слова. Это, а, два из них химически синтезированы, а, да, и биодоступность на самом деле вот, например, гидроксикобаламин она а, очень высокая, его можно побрызгать себе под язык и получить а, вот, определенный такой натропный эффект. Витамин, витамины группы В стимулируют тело. Кто энергетики пил, знает, туда добавляет часто витамины группы В. Не просто так, потому что вот такой стимулирующий эффект есть, э, но это никак не отрицает их, э, их действия. Они совершенно не хуже э, натуральных, и более того, э, их биодоступность выше, намного выше, чем у, у природных. Э, тут нужно учитывать, что у нас есть... Да, кислотные среды определенная. Если у вас пониженная кислотность желудочного сока, то у вас проблемы, вы усваиваете витаминов меньше. Там. Есть внешний фактор касла, есть внутренний фактор касла. И кислотная среды на него влияет. В общем, смысл в том, что если вы хотите получать много витамина В12, калите мильгаму, это вам может немножечко помочь. И, кстати, спортсмены это активно используют. За неделю до соревнований начинают курс мильгама и таким образом немножко подстегивают свою нервную систему, ну, я бы не рекомендовал это делать, потому что витамины группы В в больших дозах являются токсичными и вызывают проблемы с печенью, ну, онкологией печени. Но спортсменов это особо не волнует, так что мы Приступим дальше. Сочетаемость витаминов. Существует колоссальное, огромное количество исследований по сочетаемости витаминов. Например, да, железо взаимодействует с кальцием или витамин С взаимодействует с железом, чтобы сделать витамин железа более ну, в активной форме, чтобы она поступила нам через 12 кишку и так далее. В общем, даже есть таблички вот такие по сочетаемости витаминов. Здесь вот еще я привожу материалы. О сочетаемости витаминов нашего автора проекта Дмитрия Пикуля. В общем, основной смысл здесь проводился анализ литературы. Основной смысл в том, что да, вот такие взаимодействия а, витаминов друг с другом есть. Но, во-первых, их проводили в первую очередь в пробирке то есть, да, не in vivo, а in vitro. Это раз. Во-вторых, вот их взаимодействие, да, и потери, они не настолько существенны. Это 30-40%, это, кстати, производители учитывают, поэтому вы может, можете видеть вот на упаковке 10 тысяч процентов от дневной нормы по водорастворимым витаминам. Это нормальная история, потеря в желудке, потеря, соответственно, с капсулой и со всем остальным. Это учитывают, это так. Значит, а вот алфавит. Алфавит говорит, что все не так. Что, конечно же, одна таблетка отдельно от поливитаминного комплекса в одной таблетке лучше. Все почему? Потому что производить витамины отдельно в капсулах вот, отдельно вита три витамина здесь, три витамина здесь, проще, чем создавать вот мультивитаминный комплекс. Потому что, если вы разрезали, разрезали таблетку когда-нибудь, там были слои, наверняка вы их видели. И каждый слой должен высвобождаться определенным образом, с определенной скоростью и в определенной среде. Вот, это все учитывают производители. Если они этого не учитывают, то, конечно, прикольнее продавать отдельные капсулы и говорить, что они лучше усваиваются. В этом, да, в этом есть соль. Если вы перфекционист, и вам хочется вот, получить все витамины без потерь, то, конечно, вот, комплевит ваше все. А, алфавит, простите, пожалуйста. Вот, значит, а к чему приводит гипердоза витамина? Честно, тема обширная, очень много чего можно рассказать. Я постараюсь все побыстрее сделать, у нас осталось 5,5 минут. Те, кто курит, потребляет большое количество бета-каротина, да, у них достоверно выше риск развития рака. Легких – это правда. То же самое с хроническими курильщиками и с людьми, у которых накапливается азбес легких. Это в основном копатели, люди, которые работают в шахтах. Вот смертность у них намного выше, и это... Это факт. Вот. Но, с другой стороны, опять же, исследования на здоровых врачах, то есть, были такие добровольцы, у которых не было заболеваний в течение длительного времени, исследовали влияние витаминов бета-каротина, опять же, в небольшой дозе на их общее состояние, и вроде ничего не изменилось. Но только изменился цвет их кожи, бета-каротин накапливается в коже и вызывает вот... Такие изменения приятные. На самом деле, есть даже эксперименты в области когнитивной психологии исследовали, что цвет кожи человека влияет на восприятие, и человек воспринимается более тепло, если у него вот такая желтая кожа. Вот. Поэтому хотите изменить ваш цвет кожи, принимайте бета-каротин, обязательно поможет. Это правда, я на себе испытывал. Я пил бета-каротин в больших дозировках, он реально меняет цвет кожи. Но иногда может поменять цвет, цвет еще склер, поэтому... Поэтому меня спрашивают, нет ли у тебя желтухи. Вот, значит, э, бо... такой финальный вывод. Э, химическая структура натуральных витаминов да, и искусственных одинаковая. Только это не касается витамина Е, токоферола, потому что там много токоферолов, они все разные. Но смысл в том, что когда вы покупаете вот добавку с натуральным витамином, то там, скорее всего, немножко вот витамина натурального, а все остальное – это примеси. И поэтому капсулы там очень-очень большие. Их нужно пить много, пить смузи, пить коктейли, разводить их, чтобы получить вот эту вот эту дозу, которую вы можете получить просто в одной капсуле. Есть аллергия на витамины? Да, например, витамин В3 может вызывать вот такое покраснение щек, прилив крови к тканям. И многие считают, что им стало плохо из-за того, что они выпили витамин. Нет, это просто такой эффект от избытка витамина группы В. Дальше, опять же, дефицит, не дефицит. Витамины при при нормальном уровне потребления не помогает. То есть вы можете получить какой-то кратковременный эффект, используя разные дозы, разные дозировки, разные виды витаминов. Но по факту, если у вас все хорошо, если вы покрываете свою норму, вам не нужны витамины. Но вопрос, покрываете ли вы свою дневную норму? Это можно очень легко проверить. Просто сделайте расчет, в течение недели посчитайте то количество продуктов, которые вы съели по громовке, есть калькуляторы, их много, там калькулятор.ру, там идет расчет по витаминам, в том числе. И просто посмотрите, чего вам может не хватать. И, может быть, вам все-таки нужно принимать мультивитаминные комплексы. Вот, витамины не, конфет, не конфетки, а калорийность. Мы сейчас живем в то время, когда у нас гипокалорийная диета, мы на самом деле должны есть больше. То есть у нас должна быть высокая активность. Как раз таки, 4-5 тысяч калорий это нормально для человека, например, моего веса. Но я потребляю 2,5 от силы потому что у меня нет высокой активности, которая должна была быть, по идее, потому что эволюционный я бы не был создан для того, чтобы здесь стоять и вещать на, на аудиторию. А раньше люди ели больше, это правда. А, да, со, соответственно, имеется группы лиц, у которых есть противопоказания, и синтетические витамины в умеренной дозировке не канцерогены. В общем, в общем, время у нас подходит к концу. Две минуты, да? Две минуты. Давайте по вопросам пройдемся, да? Так, ну... Так, ну, давайте. Здравствуйте, спасибо, пожалуйста. спасибо большое за лекцию. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Вот вы говорите, больше половины россиян испытывают полигиповитаминоз. Но есть ли данные какие-то, как это вообще влияет на уровень жизни, на заболеваемость? То есть, ну, испытывают они полигиповитаминоз, а дальше что, собственно? А, те же самые пример. Вот, например, это влияет на качество жизни в целом. То есть, соответственно, сейчас покажем. Дефицит витамина D увеличивает риск развития сердечной недостаточности. Это так. Значит, и ну вот все эффекты, то есть стандартные. Да, конечно, мы можем говорить, что мы получаем витамины вот в той дозировке, чтобы оставаться на нормальном уровне, у нас никаких проблем со здоровьем не будет. Да, может быть небольшая ломкость волос, выпадение ресниц и все остальное. Но в целом, да, то есть если мы потребляем где-то 70-60% от нормы, то у нас может быть все не так плохо. Но по факту для улучшения да, своего общего состояния, улучшения э, качества жизни витамины должны быть в, в оптимальной дозировке. Статистика заболеваемости я не стал выводить по России, я стал вводить по США, потому что я не очень доверяю тому, что у нас выводят, к сожалению, там какие-то очень странные цифры были. Связы обливаемости есть, да. Я могу, вы напишите мне вот сюда, у меня здесь страничка. Вот, кстати, паблик мой, ВКонта не паблик ВКонтакте, моя страничка ВКонтакте. Еще я хотел выразить благодарность Дмитрию Пикулю и Насте Павловой. Они помогли собирать вот этот огромный колоссальный пласт информации. Вы напишите, я скину все, что необходимо. Да, да следующий вопрос, давайте-ка нибудь Здравствуйте, спасибо за лекцию. Я хотела уточнить по поводу сочетаемости витаминов. Допустим, витамины группы Б указано, что нельзя смешивать. Да. Допустим, при внутримышечном введении. Да, да. Что может произойти, допустим, если их смешивать? Ничего, это учитывается в мельгаме. Можете да? посмотреть состав. Там помимо витаминов там еще есть. Честно, я не скажу детально что там за вещества, но там учитывается скорость высвобождения, то есть они не контактируют с друг другом. Насчет мильгама вопрос хороший, да, они не сочетаются друг с другом, но вот именно в ампуле при внутримышечном введении проблем нет. И еще хотела уточнить, есть ли преимущество внутримышечного введения, либо же таблетками витаминов? А, да, преимущество есть, но мы получаем большую концентрацию в крови витаминов. Однозначно, у нас нет потерь совершенно а, при прохождении через ЖКТ, но факт в том, что у нас высокий риск получить избыток витаминов, соответственно, мы можем получить неприятные реакции, да, вплоть до аллергии. При избытке витаминов аллергии бывает. Да. И еще последний вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько разумно принимать не мультивитаминные комплексы? То есть, если я более-менее уверена, что у меня сбалансирован рацион, если я считаю калории, белки, жиры, углеводы и так далее, если я буду отдельно принимать, допустим, витамин С, отдельно витамин В, считая, что остальных витаминов мне достаточно, а если особ... момент э -э у человека не существует механизма, который позволяет ему рассчитывать свой рацион. 80% людей, которые э, считают, что они потребляют, например, 2000 калорий, на самом деле потребляют много больше. И это правда, поэтому... Если вы рассчитываете и пользуетесь калькуляторами, это, это отлично. Но Если вы говорите о том, что, ну я вот, наверное, ем столько витаминов, Нет, я это, это про да, если если не проблема. То есть, конечно, если, если так, можете потреблять в отдельных видах, в, один, в отдельных формах. Просто я не вижу особого смысла в этом, потому что водорастворимые витамины не А, Д и К, все остальные, они выводятся с мочой, они выводятся с потом, поэтому в спортивных, например, витаминах их очень много. Там высокие дозировки, потому что они все теряются с потом. Поэтому у спортсменов так странно пахнет, непонятно. очень. Спасибо да. большое. Спасибо за лекцию. У меня. Я здесь такой вопрос. Во-первых, насколько я помню, раньше в медицинской практике витамины, допустим, в 6 B12, которые не совмещаются, они не только были в разных ампулах, они еще и кололись в разное время. То есть мильгами мельгами учитывается еще и это время? Да, да, учитывается время освобождения. Можете посмотреть? Я, я не вывел здесь, к сожалению, но uh -huh. стоило. Это, uh -huh. это, это есть, да, да, ну, это и два коротких вопроса. Во-первых, uh -huh. э, допустим, витамин алфавит считается, как я недавно узнал, биологически активной добавкой. А да. Супродин лекарством. Какая именно серьезная разница в том, что что-то пришлось признать лекарством, а что-то всего лишь биологически активной добавкой? Там, ну, честно, нет. Никакой. Ник uh, все дело в том, что у нас очень сложное законодательство, у нас uh, можно продавать очень сильные препараты, которые можно отнести спокойно к БАД. Например, uh, значит, мелатонин, uh, гормон, гормон эпифиза, для сна его использую часто, он может продаваться у нас в качестве лекарственного средства и в качестве БАДа абсолютно спокойно. Есть у нас, например, хондропротекторы, которые, в общем-то, неэффективны, но продаются как лекарство, но можно и купить как БАД. И, и такого вообще полно. В России есть зарегистрированные лекарственные средства, которые лечат простуду, а нигде в мире простуда не лечится. То есть, вот здесь очень тонкая грань. Я, я понял вопрос, это, это очень верно. И последний вопрос а, насчет разных, как вы говорите, калькуляторов и вообще попытки расчета. Ну, смотрите, я студент, я питаюсь пельмешками, и это еще для меня богато получается сравнительно. Многие питаются гораздо хуже. Я не видел в калькуляторах нигде пельмешек. Они еще и варятся, вот. И поэтому я не знаю, как рассчитывать. Туда. Именно поэтому и создаются поливитаминные комплексы именно с этой целью, чтобы не, особенно не переживать, да, выпить капсулу за день и сильно не волноваться насчет того, что нам чего-то не хватит. Спасибо большое за лекцию. Вот вы сказали такую очень удивительную вещь, что идеальным источником кальция является просто обычная вода. Но ведь мы все ее пьем и в бедных регионах, ее пьют, и везде ее пьют. И мы имеем, как вы показали, очень большой дефицит по кальцию. Честно, честно, я не вижу. Как же так? Где сверху, да? А, все, я вижу вас. Да, не увидел. Это правда, но у нас вода, вода везде разная. Вот в Италии, например, олигоминеральные минеральные воды они везде распространены, только их и пьют. Вот. У нас есть бывает тяжелая вода, да, в разных регионах, и мыло пенится хуже от этого. То есть все зависит, опять же, от того, какую воду мы потребляем. Вообще хорошая вода, вода высшей категории. У нас в основном продается вода первой категории, есть детская вода, Агуша. Там вот как раз высшая категория, ее вот можно прям пить и особенно не волноваться на этот счет. Мы все получим с водой. Здравствуйте, Возьмите. Борис. Да. Вопрос по дозам. Часто очень много разных есть исследований по поводу разных норм. В России ВОЗ дают одни нормы, в США другие, угу. другие средние третьи. И вопрос в том, как, скажем, их как-то критиковать и находить более-менее адекватные нормы. То есть как определиться, да. определиться Тот же лизы, да? А, да, мы видим даже в разных комплексах. 300ME да, э, да. и 5000 а МЕ. Это, это большая проблема. Это связано с тем, что э, со, ну, с течением времени появляются новые данные. Например, нормы белка, они меняются. Вот раньше норма белка 0.9 э, была грамм на килограмм массы тела. Сейчас оптимальная доза для обычного человека 1,2 грамма белка на килограмм массы тела. Но это нигде не учитывается, потому что нужно переделать этикетки, это слишком сложно. Также происходит и с витаминами, то есть, когда появляется новый витаминно-минеральный комплекс, там это учитывается. Дозировки все растут и растут, и растут потому что появляются новые данные. Взаимодействие витаминов, это, кстати, тоже учитывается: да, что есть потери, учитывается, опять же, условия, при которых они потребляются, да, если это выпускается для определенных регионов. В общем, смысл в том, что точных дозировок мы никогда узнать не сможем. У нас только есть вот это референсное значение, которое можно скакать. Вот, вот такие истории. И да. а, Борис, добрый день, спасибо большое за лекцию. А у меня такой вопрос. Смотрите, большинство примеров, которые обсуждались в лекции, они относились к странам с проблемой питания. То есть это страны Камбоджа, это там Европа, там Штаты, Россия, там 100-200 лет назад. В странах, где в принципе у людей был дефицит калорий, это вызывало у них там, пелагру, дистрофию, цингу и прочее. Но а, если мы говорим о современном развитом обществе, где у людей нет дефицита калорий, ну, довольно сложно спорить в э, публичности, невозможно показать ссылку. А Вот цитата сайт а, Science Based Medicine, и там большая статья про мультивитамины, и краткое заключение, что по результатам исследований и мета-исследований а в здоровых популяциях рутинный прием мультивитаминов следует забросить, прекратить. Да. И что в здоровой популяции нет смысла принять поливитамины. Я понимаю. Есть, есть вообще скептиков, скептиков. Вот такая интересная история. Есть градация. То есть Черное и белое, мир делится на черное и белое. Есть, есть отдельно те, кто говорят: ну, вроде как мы не страдаем от недостатка витаминов, у нас все хорошо, поэтому витаминно минеральный комплексы никому не нужны. А есть наоборот, история, что у нас все плохо, нам обязательно нужно потреблять витамино-минеральные комплексы. Здесь, к сожалению, вот, сожалению нет компромисса. То есть никто вот, на данный момент не может сказать, что вот конкретно вот тебе вот это нужно, а конкретно тебе не нужно. Вот скиньте мне тогда. Да, я, я посмотрю. Вот моя страничка, скидывайте и обсудим. Мне, мне очень интересно, поскольку э, в этой теме очень-очень много материалов, и, честно говоря, сложно да, прийти к какому-то финальному выводу. Это просто невозможно, поскольку база, база очень большая, и по каждому витамину есть различные исследования. Там, например, э, сейчас исследуется активно использование витамина В для лечения болезни Паркинсона или Альцгеймера. Вот. Так же, как, например, никотин используется для лечения болезни Паркинсона и Альцгеймера. А, вот. Но также никотин используется для, в качестве когнитив-энханса, да, улучшения когнитивных способностей. Также витамины используются. В общем, просто факт в том, что каждое вещество можно использовать с определенной целью и задачей, и таких данных много. Их колоссальное количество, и нужно хорошие мета-анализы. мета, мета нет сейчас по витаминам, поэтому мы пользуемся тем, что вот нам что нам дает современная наука. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Если все-таки мы допустим, что поливитамины есть смысл принимать, а их состав сильно различается по количеству витаминов, там, начиная от полного отсутствия до каких-то высоких доз. Соответственно, вопрос такой, насколько это там страшно-не страшно, и имеет ли смысл, может быть, совмещать разные комплексы поливитаминов, и нет там риска передозировки, например, в таком а... Я вопрос понял. Вопрос очень хороший, мне нравится. Ну, вот стандартный пример. У нас есть, например, потребление йода. Сейчас оно в России, там люди дефицитно, на, насколько, насколько я помню, 25% населения страдает от дефицита йода, например. И стандартные дозировки – это обогащение, естественно, соли йодом и потребление около 100 микрограмм йода и, например, селена, да, в, в группе. Да. А, и поэтому витамино-минеральные комплексы, обратите внимание, они выпускаются с очень низким содержанием йода, потому что чуть чуть выше, чуть чуть чуть, -чуть выше, то у нас уже могут мог быть проблемы с щитовидной железой. А чуть меньше мы не получим йода, у нас будет гипотериоз. И, и, и это все учитывается, поэтому если в витаминах есть вот такие скачки, большая-большая разница, в основном это водорастворимые витамины, потому что там сколько их не выпей, они все с утра, моча станет на 5%, там, на 6 долларов дороже, вот, да, э, в, в, в учет стоимости этих витаминов. Так что здесь можно не волноваться, в принципе, э, на самом деле комплексы, можно любой комплекс пить, и, не переживайте. Главное, чтобы не было аллергии, потому что на отечественные продукты очень многих аллергии. Я не знаю, что это добавляют, но от зарубежных комплексов такого, такого нет. Здравствуйте, спасибо Здравствуйте. за лекцию. Я бы хотела уточнить, вот немножко перекликается мой вопрос с последним вашим высказыванием относительно того, а что, собственно говоря, пить. Потому что, когда приходишь в аптеку, там какое-то безумное просто количество разных витаминных комплексов. Вот если я обычный человек и просто вот решила попринимать мультивитаминные комплексы, руководствуясь тем, что... Наверное, где-то действительно чего-то я не доедаю. Что пить? Русские, зарубежные? Имеет ли значение, в какой форме эти витамины? Капсулы, таблетки и так далее? Ну чисто практически вот так вот. На самом деле, я бы порекомендовал очень простой вариант. То есть он, он, он, он просто безумие. Сходить в спортивный магазин любой и купить э, спортивные витамины. Там есть разделение для мужчины и для женщин. Почему я предлагаю именно такой вариант? Во-первых, э, в, э, в спортивных магазинах не продаются отечественные витамины. Там в основном все зарубежные. Э, это раз. Во-вторых... Э, там они на порядок дешевле, чем в аптеке. То есть витамины с такими же дозировками, с такими же формами, а часто формы и повыше можно купить в аптеке. Ну, тысячи за две, за три. Спортивный магазин точно такую же банку можно купить за тысячу рублей. Поэтому я призываю, рекомендую ходить в спортивный магазин. Есть сайт iHerb на iHerb можно заказать хорошие витаминно-минеральные комплексы. Там также много всего еще того, что вам не нужно и что не работает. Но вот конкретно, если мы говорим об области витаминов да, и функционального питания, то iHerb – это хороший вариант.